Мы проверили совместно с комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области администрации муниципальных образований, прежде всего город, Курский город Железногорск, более 500 дворовых преддомовых территорий. К сожалению, не везде была хорошая ситуация, поэтому мы составили 70 протоколов на управляющих организации, то есть 70 управляющих организаций было привлечено к административной ответственности. Наиболее хорошо у нас убираются города Железногорск, Щедро и Дмитриев. И, к сожалению, не очень хорошая ситуация на сегодняшний день складывается в суд же. Там нет управляющей организации и, к сожалению, принять какие-то действенные меры ну, получается не сразу.